Дом в Сочи с видом на море, на горы, рядом Министерское озеро. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем обзоре Дом в Сочи с видом на море, горы, рядом лес, Министерское озеро. В лесу можно прогуляться, пожарить шашлыки, половить рыбу, погулять с собакой. Ребят, наловили что-нибудь? Да так, помилочь. И от Министерского озера... До нашего дома всего-то 3 километра. На мой взгляд, достаточно удачное расположение. Хорошие дорожные развязки. До обхода Сочи всего 2 километра. Оттуда в любую точку Сочи вы попадете абсолютно без пробок. До ЖД и автовокзала 7 километров. До стадиона и куртного проспекта 9 километров. Там же ближайшие пляжи. Пляж Парус, пляж Камелия и так далее. И также можно принять солнечные ванны на Министерском озере. Вот мы и на месте. Во дворе нас встретил домашний пес. А вообще он охотник, как и моя Долька. Также нужно отметить, что к дому ведет идеальная асфальтированная дорога. Вся необходимая инфраструктура в непосредственной близости. Автобусная остановка 200 метров. Три автобусных маршрута. Супермаркет 300 метров. В районе Макаренко три гимназии. Ближайшая в одном километре, это около 12 минут пешком, там же детский сад. Поликлиника находится в двух с половиной километрах от дома. Дом в Сочи в районе Макаренко с видом на море и горы находится по адресу улица Вишневая, 86 Г. Дом стоит на семи сотках земельного участка. Начнем, пожалуй, с гаража. Также тут имеется мастерская. Ну, а мы двигаемся дальше. Сейчас покажу вам земельный участок. Кстати, хозяевам дома повезло. Хорошее соседство. На огороде растут лимоны, киви, хурма, черешня, яблоки, фихуа, машмула, виноград, огурцы, помидоры и клубника. А эта беседка под виноградной тенью используется для накрытия стола, когда приезжают гости. А это вид с террасы, где можно пожарить шашлыки, я бы тут занимался йогой. Ну что, пора заходить в дом. Это главный вход. Он не единственный. Заходим в дом. Он трехэтажный. Общая площадь. 425 метров ремонт делали в 2005 году с левой стороны уборная подробности показывать не буду в общем раздельный санузел за шторкой ванна дом капитальный на мой взгляд в очень хорошем живом состоянии все коммуникации центральные это кухня в доме газ кстати, котельни я вам еще не показал высокие потолки ну конечно если сюда приложить руки получится конфетка такая большая гостиная мини-сад хоть и узкие но витражные окна стоит теннисный стол когда приезжают внуки они с удовольствием тут играют в теннис в доме есть камин, и из гостиной выход на террасу, где наши продавцы любят собираться со своими родственниками. Вот там внизу, когда приезжают внуки, раскрывается бассейн, и внуки там купаются. Двигаемся дальше, поднимаемся на второй этаж. С левой стороны также раздельный санузел, первая спальня с выходом на балкон, сейчас мы тоже туда выйдем, там чудесный вид на горы, это хозяйская спальня. Таким чудесным видом на горы. Двигаемся дальше. Детская. Также с выходом на балкон. Здесь тоже выход на балкон которого уже будет открываться вид на море сейчас покажу вам с третьего этажа ну, в каждой комнате конечно же есть кондиционер еще один выход на балкон и все это хозяйство стоит очень адекватных денег поднимаемся на третий этаж и третий этаж с выходом на террасу здесь тоже имеется спальня кстати сегодня в сочи сумасшедшая жара а тут ее не чувствуется от слова совсем. Потому что когда строили дом, очень хорошо утеплили крышу. Да и кондиционер есть в каждой комнате, повторюсь. Вот это место меня прямо улыбнуло. Не стали заморачиваться. И еще одно помещение, где, я полагаю, такое место тусовочное было для детей. Где они смотрели видеофильмы, рисовали. И отсюда имеется выход. На террасу, на пасторную террасу, с которой открывается потрясающий вид на горы и море. Не знаю, передает камера или нет, но море на самом деле отсюда очень даже хорошо видно. Сегодня дымка, и, к сожалению, море не так отчетливо видно. Чуть совсем не забыл. В подвале стоят бочки с вином и еще кое-что. Итак, это был... Дом в Сочи, в районе Макаренко. Рядом Министерское озеро. Абсолютно вся инфраструктура в непосредственной близости. Несколько минут на машине, и мы в самом центре микрорайона Макаренко. И до конца еще показал подвал, где бородит вино. Недоделанная сауна с бассейном, на которые, к сожалению, у продавцов не хватает сил. Дети разъехались, именно поэтому и продается дом. 425 квадратов для двоих, сами понимаете, многовато. Стоимость данного дома 38 миллионов с разумным торгом. Можно купить в ипотеку. На остальные вопросы отвечу по телефону, который появится на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк за наши с Женей старания. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Дальше будет много всего интересного. Не менее интересно и в Инстаграм. Туда тоже подпишитесь. Ну, а у нас на сегодня все. С вами был Дмитрий Евгений. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.